Сегодня у нас упаковка раций вот такой вот коробочки. Это детские рации разных цветов. Обыкновенные простые рации с громкоговорителем. В комплекте идет две рации. Естественно, для детей рации бывают нескольких цветов. Три основных цвета. Которые можете увидеть вон там. Не спрашивайте, сколько времени это все паковать. А сколько времени только все проверяется еще. Ладно. Там еще Ну тут не направить бы хотя бы. Вот смотри, что привезли из батареек. Батарейки построили. Батарейки мы не отправляем в комплекте, потому что это увеличивается на доставке очень сильно. Авиа нельзя, батарейки.